Через новое сопровождение работаю. То есть я не сама подаю, а это, подаю... Я мне 16 лет. Давай, чупа чупа сиди. Сиди. Слушай. Дри ципа идет. Ципа, ципа, ципа, иди сюда. Ципа, ципа, ципа, иди сюда. А иди чё, сюда. А почему ципа? Он что дурак? Да я не знаю его имя, просто не знают, поэтому называемся цыпой Пошли, пойди сюда! Иди сюда! О, он за нам может сигарет купить! Пошли! О, все есть киеве, там. Э, слышь, что там на самке написано? Дай посчитать! Ну дай почитать. Чё? Ну дай почитать. Ну дай. Ну дай мне почитать. Ну дай. Дай почитать. Ну дай почитать. Да, ну чё ты? Э, иди на усикат купи. Чё? Чё? Ч ⁇ а? Ч ⁇ а что ли, дурак, что ли? Дурак! Э, слушай, да я тебе я тебе скажу, я вазову, да, я тебе скажу, я вазову, он он составит, он, он это СМЕХ ребят. здорово! Как дела, как Тихонько ты как? Да, вот закончишь, у тебя еще. Кара. Я не буду болеть. Походу, разруливай. ладно. ребята, по традиции дома Давай, с большим дауликом. Место, конечно, А, Тихо. Повтори. Вопросы так я в барону ветер молока. конечно шустрый мало oh. но у тебя до барона долго короче вот это цыпа меня видит что-то я обидел Чего они что блять на меня это смущает я сейчас лези блять по ней ну давай подойди чё ты ты стоишь там кадр конечно Что брань на шоу? чё ты понял рост притушил Давай с ним поговорим, детка. Ты тоже побежит от тебя. Ч <start> типа. ⁇ она отпадет? Все это аккуратнее, он типа. Ну, наверное, что ты там бежишь, давай вот ходи. Ну, я нормально поговорим, не что-то к ним там его прикинул. Ну, не по пацански чувак. Реально, на это нету. Давай, подходи! <свист> я, бля, нарываю кадр, конечно! Как это? Ну, Цыпа! Цыпа, давай, подходи! Ай, иди ко мне, Цыпа! Цыпа! Дайте усилить, дайте усилить! Цыпа! Цыпа, ай, дай! <свист> давай, подходи! Ну, блин, Цыпа, ну да! Я, конечно, на ребята! Давай, что ты? Это, блядь, ты ко мне на пентаги подожди, блин, наверие тебе что-то сделал. О, и у него лицо поменялось, ребята. <с richness> а ч ты не ловишься больше? Смешно же было. Блин, хули он ускалит. Все, бля, не Слышите, кто ты? Молодый на четвертый. это что-то поехал Ну, блядь. Уже какой-то напряженный Ра, распетушился. Сейчас как бы не весила. Ладно, ему хватило все. А второй уже бролял на тебе. Блин, да. Да, хватит, машика. Все, да, да, да, ладно. Да нет, ребят, да, да, да, хватит. А вот давай, как бы, с таких приколов. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, чувак, стой! Стой! И пусть они будут в отместку мне. Не замечать, будто я во тьме И с кем я буду жить, пока не разлучит смерть. Что смерти нет С молами в легких один дым, С привкусом шмали Мы молодость прозевали История без морали С молами в легких один дым